Уважаемые зрители, приветствую на моем канале, с вами Серега. В данном видео я покажу, как я ловлю живца. Многие у меня спрашивали, где я беру живца. Нужно выполнить всего лишь три критерия. Первый критерий – это водоем, в котором вы точно знаете, что есть карась вот разных размеров, не только крупный. Второй критерий – это крючок-заглотыш, то есть это маленькие крючки, двоечка, раньше их называли заглотыши. Ну не знаю, как сейчас их называют. И третий критерий это опарыш и манка. Так, у меня всего лишь одна удочка 5-метровка, ну, вот, крючки заглотыши, два штуки на поводке. И самое что интересно, это поплавочек вот такой громовый поплавочек, Ну и громовый грузильца. Вот, глубина будет небольшая, примерно 50 см, да, может быть меньше. Вот опарыши. На моем канале можете увидеть, как я добываю, можно так сказать. Вот, там два видео. Один эксперимент э, делал из яиц, ничего не получилось куриных, а второй из мяса. Ну, а пары что по соображению личинка мясной мухи. Поэтому не получилось. Вот, и второе это манка. Буду набирать ее в шприц. Вот, ну я, кстати, при вас это сделаю. Так, у меня есть шприц. Вытаскиваем клапан, точнее поршень. чтобы она тянулась хорошо сделаю видео если нужно напишите в комментариях если нужно сделаю все смотри как она тянется то есть и сами видите также на рыбалку у меня всего лишь там часа полтора-два посмотрим что мы за это время наловим Такая вот нехитрая система, то есть опарыш и манка, крючочки маленькие. Все теперь закидываем. И вот он, первый живец. Так, у меня цель ловить ну, от 10 до 15 живцов, но самое главное 10, потому что можно всего лишь 10 жилет ставить, поэтому цель 10 красиков, но чем больше, тем лучше, потому что потом буду проверять и думаю на несколько дней. Вот смотрите, живец. Именно живец, который нужен прям. смотрите, как он пузатый, видно с икрой. О, щучки будут прям вкусно. Ну вот смотрите. Так, следующая поклевка. какой должны это видеть это мощный живец смотри какой меньше мизинцы вот это живец хм. ну, кстати на не будет классно вообще на самом деле если так уже это вот чем хорошо крючки заглотыши Отпускаем малыша. Смотрите. Вот так вот бывает. Вот они, красавцы. Вот так вот бывает. Их бывает сразу два живца и прям отличных Было даже такое, то что один живец, точнее один карай заглатывал два крючка, потому что видите они очень близко расположены друг к другу. Восьмой живец. Плоховато видно. Это был хороший, с полладони. И вот заброс очередная поклевка, очередная поклевка И очередной живец. Смотрите, просто на лету. очеред жучек опары я еще ни разу не менял заброс и сразу поклевка смотрите какой экземпляр такие нам не нужны Ребят. Смотрим трофеи. Видите, по сравнению с пальцами, как я они сразу двое. Аккуратно извлекаем и отпускаем малышей. И опять двойной улов. Смотрите, маленький по сравнению с этим. Так, прошло полтора часа. Рыбалочка закончилась. Теперь посчитаем, сколько у меня живца. Освежаю воду. И едем ставить жерлицы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Маленький, семнадцать тоже маленький восемнадцать девятнадцать вот два десятка оставляю вот еще три штуки отпустил 22 два. Два. вот такие живчики. сейчас водички им заливаю все воды набрал побольше набрать не травмировался живец Все. и теперь закрываю крышкой он мне доедет по-любому на этом свое видео заканчиваю всем пока